Всем привет! С вами Роман, эксперт по электротранспорту, и в этом видео вы увидите реальный тест-драйв электросамоката Halton RS03. Узнаете его настоящий запас хода и чем он отличается от Ультрон Т11, с которым они похожи как братья-близнецы. Также я расскажу о ценах на данные электросамокаты и из чего они складываются. Никакой воды, только полезный контент. Огромная благодарность магазину гироскутершоп.ру за возможность провести тест-драйв и замерить реальный запас хода каждого самоката. Начнем с распаковки. Ультрон Т11 упакован в поролоновые блоки. В комплектации имеет подрессоренное сидение, двухамперное зарядное устройство и инструкцию на английском языке. Halton RS-03 также упакован в поролоновые блоки. В комплектации имеет зарядное устройство на 2 ампера, сервисную книжку и инструкцию на русском языке. Итог распаковки вы можете видеть на экране. Электросамокаты похожи как две капли воды. Исключение составляет крепление рулевых стоек, дизайн дек и подсветка. Поговорим о гарантийных обязательствах. У самоката Ультрон Т11 стандартная гарантия на электротранспорт – один год. Гарантия на Халтон составляет три года, но здесь есть свои нюансы. Владелец электросамоката обязан проходить каждый год или каждые 5000 км ТО стоимостью 1000 рублей каждая. В случае, если вы не прошли ТО, гарантия аннулируется. Гарантия на аккумулятор составляет 6 месяцев. Все это прописано в гарантийной книжке к данному электросамокату. Кстати, за те же пару тысяч рублей в магазине гироскутершоп.ру вы можете приобрести расширенную трехгодовую гарантию на любой электросамокат, в том числе и на Ультрон Т11. Итог ничья. Если вы считаете иначе, напишите об этом в комментариях. А теперь поговорим о ходовых параметрах дальности хода и скорости электросамокатов. Смотрим тест-драйв. Ну давай, значит, пошло. Так, ну что, начинаем тест-драйв. Смотрим показатели. 66.1. Видно? Угу. Отлично. Так, включаем бортовой компьютер. Покажи то, что тоже полный заряд. Это у нас халт на 03 На нем уже будет стоять GoPro, Будем записывать таймлапсе Весь путь, маршрут. И ультра-Т11. Так, тут 65.9. В принципе, то же самое на пару. Деление, просадка. Угу. Угу, помню. Есть. Все, стартуем. Я на Халтоне не 03 Гриша на Ультроне. Ребят, пока далеко не уехали, покажем, а, сколько пробег, у какого самоката. У Ультрона 0,8, ну, 800 метров, в общем, проехал. У Халтона 2,4 километра. 2 километра, метров. чтобы потом не хейтили. Знаем, есть такие ребята, бывают, попадаются. Ой, вы пробег не показали. Все, показываем наглядно. Думаешь? Не-не, он зафиксирован. Ну вот хождение. Все равно ровно не встает, да? Не -а. Блин. А как же ехать? Ну ладно, придется ехать так. Ну раз уже начали, давай до конца добьем аккумуляторы. Да. Чтобы пробег показать. Ехать с кривым рулем, конечно. Удачи тебе. Ну, ладно. Сейчас будем делать замер скорости, пока они заряжены еще. А, еще мы протестируем GPS. Давай сейчас на телефоне включу GPS-навигатор, чтобы скорость с дисплея сверить с реальной скоростью. Так, Рома Romas GoPro. Берем GPS на телефоне. И заблокируй на правую кнопку, да, и ложи в карман. Так, первый тест э, Халтона, RS-03. Так, Dual включен. Да, Dual включен, эко отрублен, третья скорость. Все верно. Да. Давай вперед, я тебя жду. Долг включен Чет 57 главное, что похороник не докопался. А тут трется а тут что-то. Хорош, хорош, тормози. Давай все. А Показывай 57 максимум в обратному сторону. Бортовой стороны. 57, да? да? Давай доставай GPS, посмотрим, что там. Покажут мне рекламу про замечательный спа-отдых в Подмосковье. Спасибо, спасибо. Может быть, чуть позже. Нет, ты настаиваешь? Он настаивает, ребят. Так, ладно, давай так. Все, доволен? Пошел нахер. Господи. Стоп, стоп, стоп, все, все, все, Есть? Итак, максимально 58. Так, сейчас, чтобы он мне отсвечивало, покажу. Вот. Максимальная метров? скорость 58. да? Ну грубо говоря, 51 километр в час. А по бортовому 57, да? 57, да, показывал. В принципе, реальные параметры. 57 по бортовому, а реально 51. Это Халтон. Так, давай сейчас то же самое тестируем Ультрон э, Т11. Сейчас я еще раз поставлю. Погодим. Так, давай тоже. Тут у нас Максимум скорость, заряд, третья скорость, до до включен, эко отключен. Эко отключен. Окей. Эм, стартуем. Все, держи. Также в две стороны, Давай. Пятьдесят шесть. Пятьдесят четыре, пятьдесят пять. Пятьдесят шесть, пятьдесят семь. Те же пятьдесят семь. новости? 57 километров в час. 57. Окей, давай GPS. Так, смотрим, нет GPS сигнала. Ну ты что, ты а? Все зазря все зазря ребят. Попытка номер два, нужно GPS включен Ну давай посмотрим. В историю мы не сохранил сохраним? А, нет, вот, все, сохранил, да. Итак, сейчас чтобы не отсвечивала и 54. То есть на 0,3 километра меньше. Ну, будем считать, это за погрешность. То есть скорость у них прям ну одинаковая. Как и по спидометру, так и по GPS. -у. Но факт в том, что по GPS-у 50-51. Вот его реальная скорость. Точнее, их реальная скорость. Ну да. То есть, в принципе, мощность у них одна и та же. Абсолютно. И да? скорость. Так что... Ну что, тогда? Теперь будем тестировать на старте. Кто из них как подрывает? Да ладно. Да, настройки у них все стоят заводские. Да. Так, к заезду готовы? Готовы, сейчас Серега сниму. А, ну что, чтобы потом, потом не было такого, что... А, заказа все могут. Серега да. Третья скорость, до все быстро, да? Третья скорость до. Okay. Раз, два, Раз, два, три. Тогда. Стартанули Гриша немножечко с фальшстартом, но я даже чуть подкозлил. Ну, в общем, едут они ровно прям, как стартанули. Я с самого начала отстал на метр, наверное, так Гриш в принципе, на корпус ехал. Вообще держится прям вровень, вровень абсолютно. обнаружили пару нюансов, я в общем еду просто сбоку, а Рома как бы рядышком и издает странные звуки вот такие вот да. Так, против солнца, так, ладно. Теперь для наглядного примера, сейчас посмотрим, что у нас получилось. А, так, как отсвечивает? Три деления. Не, не, нормально. Пробег. Пробег 16,1 минус полтора, которые были изначально. 14,5. 14,5 здесь. Ну вот они, 14,5 как раз на ультроне. В данный момент. Так, вольтаж. Вольтаж 65. 64. 64. Сейчас мы что хотим сделать? А, еще раз разогнаться на максимум. Посмотрим, как они идут. Ну вообще должны идти вровень, потому что мы уже пробовали делать. Сейчас сделаем это на гоупрошку. Убираем ее в коробку. Дальше звука уже не будет. Я понял, почему я тебя делаю. Я приседаю. Давай Ну, в общем, так и получается, что как бы мы ни старались, они движутся одинаково абсолютно. То есть, если один раньше стартанул, второй его подхватывают и они идут на одном уровне. Ну, в плане, да, динамики, даже разгона они абсолютно идентичны. А это значит, что здесь стоят одинаковые мотор колеса и одинаковые контроллеры? Да. Все идентично. Скорее всего, даже аккумуляторы одинаковые. Но это мы посмотрим, еще вытащим аккумуляторы. Ну и тем более, сейчас мы до конца их вымотаем, посмотрим пробег реальный, сколько будет. Да, и скорее всего, меня и синие, что пробег уже будет одинаковый. Ну да, пока Ну, на, на этом будет а, плюс полтора километра. Что у нас сейчас получается? У меня 16 ровно. А у меня 17 половиной. Ну, вот. двигаемся этому постоянно, одновременно, одинаково. Давай, погнали дальше. Давай, отрубаемся. Так, ну вот, и ультрончик заскрипел. Угу. Ну, ультрон по лайтове, ну, ладно, это зрители будут решать. Напишите в комментариях, ребят, что думаете об этом. Как у нас два одинаковых самоката вдруг начали скрипеть на заднице. Да, это точно тормозный риск. Да, и с такой мирностью нам придется откатать еще километров 15-20, чтобы высадить аккумулятор. Да, причем никаких ударов не было. Да, ни ударов, ни падений. Просто сели попить кофеечек. Не, не ну были небольшие там ну бордюры, понятно, мы с них съезжали. Как бы это нормально, Но самокат не с таким клиренсом. Ну просто нужно промазывать, как я понимаю конкретно. Самокаты так? новые все-таки. Ну смотри, Халтон уже так э, просто верещит, а у Ультрона в это время единственное, что началось, это легкий писк при нажатии на задний амморт. Ну давай-ка на нем прокатайся вокруг меня, камеру подержу. Держу. такого нету скрипа ну да здесь только хруст амортизаторов слышно Давай, докатаем уже аккумуляторы, осталось нам чуть меньше половины, а там посмотрим. Так, ребят, ну по по по походу наша претензия к креплению руля вообще не обоснованно, теперь он у нас разболтался, сейчас будем затягивать. Так, ровно вроде сам руль? Нет, нет, вот, на, на меня еще совместить. Само крепление? А резон мне от него. Мне же нужно руль вывернуть. Нет, руль, руль А руль я не могу взял. вывернуть. То есть Нет, если я, я вот этот, этот, так я вместе с колонкой его кручил. Ну и нормально. То есть ты предлагаешь колонку оставить Выровни, в бок. просто выровняй. по колесу. Хорошо. Сейчас вроде ровно. То есть, тут а, вся фишка в том, что крепление крепление расслабилось вот здесь. Затягивай. Выровняли. Сейчас начнем двигаться с второго шалома. У нас получается пробег на Халтоне 37,7. Ну, минус полтора километра, помним, да? То есть 36,2 получается. 36 на 200 метров пробежались. Два деления. но ну, уже падает на один, так что начинаем двигаться потихонечку. Вольтаж покажи. Гриф. Сейчас, погоди. Так, на ультроне Т-11 56,3 здесь 56,1 да, на Халтоне 56,1 нормально, я думаю доедем куда мы да, но учитывая, что на улице минус 2 ну что ребят, все, один из самокатов сел прям по пути начал выключаться и в итоге перестали работать все показатели это Халтон, RS-03. Он у нас и сел первым. Включения никакого нету. А, он, он подмигивает, смотри, можно найти? Красное нет, деление нет, прям. Нет, видно? Не видно? Мигает, мигает. А, видно, значит, еще. Попытка включить бортовой компьютер. Все-таки ни к чему не приводит уже. Ультрон у нас пока еще живчик. Значит, проехали. Общий пробег у нас 42,6 километра. Ну, в общем, 42 километра 600 метров. Я думаю, что и Ультрон тоже сейчас скоро сядет у нас, пока мы доберемся до Шурума. Так, прошло буквально 3 минуты. Рома пешочком идет до Шурума, а я вот окончательно высадил Ультрон Т-11. Теперь он тоже не едет. Ну, то есть разница была менее чем в километр. теперь вернемся опять к рулевой стоечке уже высаженные самокаты докатили назад до шурума, но оказывается что мы там затягивали что не затягивали эффект остался тем же самым зажми колесико гриш Ну, иди камеру на рот. ну может быть конечно нам единственный такой самокат попался у которого и попа скрипит да и и спереди как-то неладно все но ну. Посмотрим. Я думаю, что в интернете скоро появятся отзывы уже живых клиентов, да, кто их покупал, есть ли там такие проблемы. Посмотрим, столкнемся. Да, есть кто уже катается на халтане РС. Да, ребята, оставьте комментарии, есть ли такие проблемы, столкнулись на самом деле. Модель достойна. но вот нужно как-то дорабатывать. Итоговые параметры. Скорость обоих электросамокатов одинаковая. 51 км в час по GPS и 57 км в час по спидометру. Дальность поездки обоих самокатов одинаковая. 42 км при температуре в минус 2 и с весом райдера в 90 кг. Логично, что при плюсовой температуре и на эко-режиме дальность хода обоих электросамокатов значительно увеличится. А теперь давайте посмотрим, что у самокатов внутри. Раз. И два. Но на самом деле все было не так просто. Ультрон Т-11. Маркировка идентична на аккумуляторе 60 вольт, 24 ампер часа. Halton RS03, 60 вольт, 24 амперчаса. Аккумуляторы одинаковые. В контроллеры даже не полезем. Динамику разгона вы видели на тест -драйве. Единственное отличие, которое я вижу, здесь есть фиксатор, небольшая прокладка для удержания аккумулятора. Подведем общий итог. Смотря на это сравнение, вы можете подумать, что самокаты абсолютно одинаковые, однако цена у них отличается. Цена Ультрона т 11 в полной комплектации с сиденьем на февраль 2019 года составляет 77 тысяч рублей. Цена Halton RS-03 без сиденья составляет 85 тысяч рублей. Сиденье можно докупить отдельно, цена половиной тысячи рублей. Итого, цена Halton RS-03 с сиденьем составляет 88 тысяч рублей. По вашей просьбе мы сделали сравнение электросамокатов Halton RS-03 и Ultron T11. Оба самоката хороши, а какой покупать, решайте сами. Ставьте лайк, если хотите увидеть аналогичное сравнение электросамокатов Halton RS-02 и Ultron T-103. Чтобы следить за новостями в мире электротранспорта, подписывайтесь на инстаграм магазина Яроскутершоп.ру. Все ссылки вы найдете в описании к этому видео. С вами был Роман, эксперт по электротранспорту. До новых встреч!